Дорогие мои девушки, вы уже знаете, что я задаю вопросы, которые помогают вам принять какие-то новые решения, получить инсайты, озарения. Это очень важные вопросы. Попробуйте сейчас сами себе ответить. Если напишите в комментариях, я буду вам очень благодарна. Отвечу всем. Что поможет вам стать счастливой женой? Да? Будь вы... Уже в отношениях, но у вас что-то не ладится, не складывается. Будь наоборот, что вы еще не встретили своего единственного мужчину. Вот задайте себе вопрос. В вашем подсознании есть все ответы. Ни один таролог, психолог, не знаю, сновидящий, не сможет ответить лучше, чем вам ответит ваше подсознание. Задайте этот вопрос себе и посидите минутку в тишине, послушайте этот ответ, Разрешите вашему подсознанию пробиться через вот эту вот тонну всяких мыслей, которые у нас у всех есть в голове, и дать вам этот ответ. И вы уже будете знать, в каком направлении двигаться. Это очень крутой вопрос.